Только плюс, только плюс, только плюс, только плюс. О, о. Классика, все ее знают. Вот это, вот это, честно. Честно. Да за что? Вот такие вот, братки. Одно окно. Привет. О, привет. Надеюсь, слышно хорошо. Если что-то плохо, заранее извиняюсь. Нет, Нет тебе, тебе прощения. Я по вам очень скучал. К сожалению или к счастью, у меня были дела. Не мог выделить время для того, чтобы уделить его себе. Постоянно какие-то справы. Эх, ничего. Классную тему дыбал сейчас буду говорить. Как вы увидели с названия? Хасл-культура. Кто там? Не понял. О, о. Что такое хасл-культура? Это массовое движение, массовый трудоголизм. Повтори. Трудоголизм? Это движение со слоганом «Работай 16 часов без перерыва, не останавливаясь». «Двигайся, работай, поши, и тогда ты придешь к успеху». Иди работать. Сейчас пойду. Я считаю, что это движение э, имеет место быть, но оно дается далеко не каждому. Я пробовал, и до сих пор пробую, и понял, что это не мое. Возможно, я белая ворона. Ну, привет, я Мешков. Возможно, я слаб, я не знаю. Но у меня есть какой-то свой временной промежуток, в котором я могу работать. Но никак не 16 часов. Блин, я бы офигел, если... Есть человек, который по 16 часов работает, батрачит и от этого удовольствие получает. И не, я понимаю, что от этого можно получать удовольствие, но о, о здоровье сейчас никого не волнует. Сейчас статус нужен, статус нужен в Инстаграме, цифры нужны, э, лидеры мнений, э, вот эти вот шоу бизнес Идеалы кричат, что они работали 24 на 7, 7 э, дней в неделю просто, без перерыва, как в аду, 7 кругов ада прошли, все. Ну, блин, я им не верю, я им не верю. Да, люди разные, для кого-то э, работать, это типа счастье, 16 часов в день работать, это классно если вы такой, если это ваша жизнь, я, блин, пожимаю вам руку. Здарова, бандиты. Работайте в свое удовольствие, вы всего добьетесь. Класс, вам повезло. Но в действительности таких очень мало. Сейчас это движение пропагандируется. Я не знаю. Может, действительно много людей почувствовали, что залеживать свои бока, засиживать свою жопу. Это непродуктивно, это не классно, да. А, когда ты подрастаешь, когда ты в сознательном возрасте, ты понимаешь, что сидеть на жопе уже не кайф. Ну, одно и то же пролистываешь, пролистываешь. Надо что-то делать, хоть что-нибудь, но надо делать. Каждый день надо делать. В чем-то, короче, работа э, это как отдых. Я заметил, что когда ты ничем не занят, мысли плохие лезут. Лично мне. Я ничто не делаю, я туда-сюда, время трачу, да, бла-бла-бла. А когда заметаешь во дворе, э, когда, ну, в целом, когда у тебя в жизни все хорошо. И работой ты как бы себя успокаиваешь, успокаиваешь мысли. Негативные уходят, мысли выравниваются, и приходят какие-то позитивные, классные идеи, мысли. Вот я работаю, какую-то простенькую работу делаю, приходят идеи. Что касаемо монтажа, ну вот в основном у меня идеи в монтаже, в съемках каких-то креативах вот вот такое я записываю и вам рекомендую в telegram в себе в избранные записывайте потому что я умный это движение хасл культуры конечно круто но вы не забывайте что вы против природы ну ничего не сделаете 16 часов в день работать а потом спать 8 и потом снова работать ну так не у всех получится вам обязательно надо хорошо высыпаться. Перед этим нужно ко сну готовиться. Вы не можете вот так прийти и, вы, и вырубиться. Если вы, конечно же, не работаете грузчиком где-то физически. Физическая работа, конечно, класс. Сейчас все сидячее, все мыслительное, роботизированное. Уходит немножко физическая работа. но Люди, которые занимаются физическим трудом, им это тоже надоедает. Во всем есть плюсы и минусы, но надо забывать об этих минусах, надо, блин, только плюсы, только плюсы, только плюсы, только плюсы. Вот. Я не раз оказывался в психологическом дне из-за выполнения какой-то объемной, тяжелой работы. Э -э возможно, я такой слабый, но я говорю, как есть. Для себя я понял, что самая лучшая страта, да что там страта, народная мудрость, а, именно вот сделал дело, гуляй смело, классика, все ее знают, отлично, но никак не сделал дело, сделай еще, и потом еще, и ты там добьешься успеха, а, к этому сильно привыкаешь, я вам скажу, я пробовал эту хасл-культуру, хасл-движуху. Ты не можешь заснуть из-за того, что ты даже, несмотря на то, что ты весь день проработал, проботрачил, у тебя мозг вот такой, ты все равно думаешь, что ты мало сделал, и ты себя винишь, коришь, это негативные эмоции, ты не можешь заснуть. Потом, естественно, следующий день в помойку, потому что ты не выспался, еще если ты смог заснуть, у тебя сны какие-то дурацкие, ты во сне начинаешь думать, что ты не справился, что ты слабый, что ты вот это, вот это, вот это, вот это. Так что стратегия, сделай дело, сделай ещё, а потом еще. и потом через 30 лет, когда-нибудь добьешься успеха, упадешь об лицом и будешь плакать, что я просрал эту жизнь, хотя в принципе. Все будут плакать э, в старости, потому что так устроена жизнь. Но когда молодые, молодость равно, там кто-то бензопилой джи джи, -джи делает. Э, бесконечное будущее, бесконечно большое будущее, а старость равно ничтожно маленькое прошлое, вот такое. Но ничего, ничего. Поэтому надо жить так, чтобы каждый день балдеть. Да ладно! Да, в этой жизни большая конкуренция. Ты не президент всей вселенной. Но ты знаешь свои сильные стороны. Пользуйся и, и просто, ну... Какие бы у тебя знания не были, какой бы бюджет у тебя за плечами не был, опыт, неважно. Просто делай в удовольствие, и все. И все потянется, все притянется, все будет вот так. Вот я тебе говорю, братишка, честно, честно. Тебе не надо батрачить, не надо батрачить. Тебе надо просто делать, когда хочется, от души. И у тебя все, и время будет на все. Я не говорю, что тебе надо просто вот, ну, когда захотел там. М -м -м, планируй немножко, записывай когда-то там в тетрадочку типа. И и ты будешь счастлив. Ты будешь счастлив просто вот сейчас. Я всегда буду говорить, что счастье оно сейчас. Оно не будет через 30 лет. Ни хрена ты не добьешься. Если уж ты прям жесткий, слабак, ты в школе тебя унижали, там... А, а никто тебя не уважает, у тебя нет достижений, ты все время просидел дома. Да, тут, возможно, что-то надо менять, ты будешь жалеть. Но любой человек имеет офигенные свои плюсы, просто надо их найти. Это легко, это легко. Поймите, что наш мозг не идеален. Это не флешка, которая там ни хрена себе. Мы вот так засоряем информацией, говном, говном, говном, и потом наш мозг говорит, а да за шо? И обижается на 2-3 дня. И эти 2-3 дня э, мозг наш говорит, кто я? Или, например, остановитесь. Вот. Да, вокруг куча информации по поводу сна. Э, тут все взаимосвязано, я опять начинаю насчет сна говорить, потому что работа и сон это вот такие вот братки. Кто-то говорит 8 часов, кто-то говорит 5. Но лучше, чем твой организм, тебе никто ничего не скажет. Бля, что Какие-то, может, данные каких-то научных исследований, которые проводили там на протяжении 10 лет тысяча человек там. Но у всех своя обстановка, своя атмосфера, там не роботы ну, анализируются, там люди анализируются. У кого-то в детстве были свои проблемы. У кого-то их не было. Поэтому не надо настраивать себя, что вы должны там 8 часов спать. Блин, если тебе 2 часа классно поспать, это офигенно. Ты молодец? Отлично. Просто просто послушай голову и все. Всем сейчас нужно быстро, продуктивно, я смотрю на вот этих специалистов в инстаграме, которые рекламируют себя, э -э, взяли денег у родителей, там что-то, взяли в аренду машину, там что-то купюры распечатали, и такие я заработал их за три часа, там тысячи, десять тысяч долларов, там mm и, и все что-то ищут таблетку серьезно что ли какая таблетка какая таблетка ну которая решит все проблемы ускорит твой процесс только время только пот сможет решить твои проблемы я вот думал то что получил сейчас допустим доступ к одному сайту у меня Классные графические элементы там для After Effects, короче, туда-сюда. Быстрее думай, Мешков. И что? Вот, допустим, у меня сейчас есть доступ к какой-то халяве, но никакой души в этом нет, нету твоего собственного вклада. Все сейчас уже готово, и нету красоты в этом. И знаете еще что? Я даже это прочитаю сейчас. Многие стали говорить, что волшебной таблетки нет. Но я скажу, что все, что вас окружает, это одна сплошная таблетка. Или лучше сказать, уйма таблеток разного размера. Стакан воды, пение птиц, слова любви и даже моменты печали. Это тоже таблетка, просто горькая. Та самая таблетка, которую тебе надо поглотить и понять, что она для того, чтобы тебя вылечить. Это я придумал, написал и прочитал. Поэтому мои самые-самые-самые-самые. Не превышайте скорость. Едьте в своем темпе. Если какой-то сумасшедший псих, неадекватный, который работает 24 на 7, говорит, что это рецепт успеха, это не значит, что это ваш рецепт успеха. Если все начнут работать, будет не работать кому-то ж надо не работать. камера нагрелась жестко и это офигенный опыт <к Five> офигенный опыт я не потратил 24 часа год чтобы это понять я просто работал в своем темпе а, и понял что кое-что понял со своей камерой как надо работать так сказать, не превышайте скорость, пристегивайтесь, потому что движок закипит, а потом ремонт, и денег много надо на это. Ценить свой движок, блин, свое сердечко, свой организм, свою машину вот эту вот и, конечно же, близких, свое окружение. Это важно, потому что какой гараж, такая машина, если Гараж протекает, если в гараже там что-то воняет. что это, блин? Какой это? Вы понимаете, короче. Вот и сказочки конец. Кто слушал, тот отец.